Когда в моей школе деловито засуетились учителя, мы, десятиклассники, уже все знали. Брежнев умер. У многих родителей слушали голоса, а там, где не слушали, тоже все знали. Сарафанное радио работало быстро. Мы родились и выросли при Брежневе. Молодым его не помнили, но каждый помнил с десяток анекдотов про него. Экономика должна быть экономной. И теперь... Можно с гордостью сказать, мы выстояли. Юность жестоко. Никто не уважал дряхлого генсека, который был в наших глазах и смешон, и опасен. Потому что помнили про Афган. Мы знали про груз-200. Рядом с нами был военный городок, где каждый месяц были чьи-то похороны. И все, о чем думали родители наших одноклассников, это будущая служба в армии. Мало кто знал, что Брежнев был до конца против ввода войск в Афганистан. Кто тогда вообще мог помыслить о спорах в политбюро? Промозглый ноябрь 82-го. Отменили уроки, нас согнали в актовый зал, где было нестерпимо скучно и как-то неловко от взрослых речей. Подростки прекрасно различают фальш, Но надо было вытерпеть эту панихиду. Я спрашивала родителей и бабушку, а что было, когда умер Сталин? А была неизвестность и конец мира, отвечали мне. А сейчас было равнодушие и легкое любопытство. Кто следующий? Не так, чтобы подоск не дала. Навязанный порядок вещей не мог измениться никогда. И лучше об этом не думать. И так тоскливо. Алексея Кондропова, министра обороны Устинова и каких-то промежуточных выдающихся деятелей мы хранили уже студентами. Нас снимали с пар и отправляли прощаться в колонный зал Дома Союзов. Надо было стоять в длинные очереди таких же несчастных подневольных скорбящих, как мы. А умирать они все норовили в самую неприятную погоду. И все воспоминания об этом про холод, как же холодно, вот были бы югославские зимние сапоги на меху, еще можно было бы как-то вытерпеть, но ведь нет. В начале марта 1985-го умер Черненко, и мы снова поплелись к мерзлой очереди представлять московский комсомол, хотя многие уже научились прогуливать и отставать от делегации, которая редела с каждыми новыми похоронами. От политической жизни никто ничего нового не ждал. И тут объявили нового генсека. Мы быстро подсчитали, сколько ему лет, и расстроились невероятно. Всего 54. Это конец. Это нам на всю жизнь. Лет на 20-25. Прощай, юность. Прощай, молодость. Ничего и никогда здесь не переменится. Я твердо решила уезжать. Непонятно как, но уезжать надо. Тогда многие засобирались. Ну так, я знаю, в общем, что у вас есть, чего вы достигли, что вас волнует. Никто больше не хочет жить по-старому, терпеть и мириться с тем, что устарело, что тормозит наше движение, нашу жизнь, наш социалистический строй. Сейчас мне тоже 54, как ему тогда. Я с ним знакома. Это было в «Новой газете» когда Михаил Горбачев стал владельцем 10% акций издания. Он часто приезжал в редакцию на Потаповский переулок. И однажды я подошла к нему и сказала честно, «Михаил Сергеевич, из-за вас я хотела эмигрировать. Я очень расстроилась, что вы стали молодым генсеком. Я подумала, что вы будете генсеком всю мою жизнь». «Ты знаешь, а ведь мог бы. Я ведь жив еще». Значит, Игенсеком был бы и очень рад, что нет. Мог бы стать драконом, но повезло. И отпустил народ свой, в свободное плавание. А уж куда мы приплыли, что мы сделали с этой свободой, это точно не к нему. Сейчас я живу в городе, которому он тоже принес свободу. И Берлин ее сберег и умножил. В палате депутатов Берлина висит его портрет, потому что Михаил Сергеевич Горбачев – почетный гражданин Берлина. Мне очень нравится этот портрет работы Евгения Козлова. Он совсем не парадный, очень берлинский, почти черно-белый. Горбачев сидит в мягком кресле, на нем мягкий пиджак. Он задумался. Глядя на этот портрет, я тоже задумываюсь. А мог ли он быть парадным? Очень трудно себе такое представить. Парадный портрет Горбачева – с лентами и медалями, в сиянии славы и готового к освобождению значительной части мира от коммунизма – это не про него. Рисовать можно, только это будет не он. Немцы вообще любят Горбачева. И мне почему-то это страшно приятно. Как будто бы я причастна. Здесь, в Германии, недавно собрали деньги, и народ жертвовал. Собрали 50 тысяч евро на памяти Горбачеву в небольшом городке десау рослау Раньше он был на западной границе ГДР. Открыли памятник между двумя волнами коронавируса – 3 октября 20-го. Успели на 30-летие объединения Германии. Это, я бы сказала, нежный памятник. Молодой и, прямо скажем, непривычно худой Горбачев. Скромно стоит пуховички, в каких ходит половина, если не больше, Германии. И держит в руке маленький молоточек. Понятно почему. Он будет разбивать стену. <свес> Молодой генсек Горбачев это вообще интересный феномен. Все же 54 это не совсем молодость. Ошибки, конечно. И Вильнюс, и Баку, и Тбилиси, и много чего еще Чернобыль. Страшная и неизвестная до беда, которую страшно узнать и страшно принять. И никому не понятно на самом деле, что делать. И неизжитая привычка любого начальства – помалкивать и все отрицать. До сих пор она ведь с нами. Страна тогда пошла в разнос. Но люди вдумчивые и информированные особо не спорят, почему. окрушение империй много сказано и написано. И сама гибель империи заложена у ее основания. Она не могла не распасться исторически, экономически, политически. Горбачеву повезло не стать драконом, но не повезло стать последним правителем гибнущей империи. Моему поколению он дал великий шанс. А уж как мы им распорядились, спрос нас.